Сегодня среда. По старому стилю 23 февраля, по новому стилю 8 марта, седмица вторая Великого Поста, постный день, глаз пятый. Сегодня праздник священномученика Поликарпа Смирнского, епископа, обретение мощей Блаженной Матроны Московской преподобного Поликарпа Брянского, и Гумина, преподобного Зиновия в схиме Серафима, Мажуги, митрополита Тетрицкоройского, преподобных Антиоха, Иоанна, Антонина, Моисея, Зевина, Полихрония, Моисея Другого и Дамиана, пустынников сирийских, преподобного Александра Константинопольского, обители неусыпающих первоначальника. Священномучеников Павла Кушникова, Алексия Никольского, Николая Дмитрова, Михаила Рашкина, Пресвитеров и мученика Сергия Бородавкина. Житие священномученика Поликарпа Епископа Смирнского. Святитель Поликарп епископ Смирнский родился около 80-го года, жил в Малой Азии в городе Смирне, рано оставшись сиротой он был воспитан по указанию ангела, благочестивой вдовой Каллистой. После смерти нареченной матери Поликарп раздал свое имение и стал вести целомудренную жизнь, служа больным и немощным. Его очень полюбил и приблизил к себе святой епископ Смирнский в укол, память 6 февраля. Он посвятил Поликарпов диакона, поручив ему проповедовать в храме Слово Божие. В то время был жив святой апостол Иоанн Богослов. Святой Поликарп был особенно близок к святому Иоанну Богослову, которого сопровождал в его апостольских путешествиях. Святитель в укол рукоположил святого Поликарпова пресвитера, а незадолго до кончины завещал поставить его епископом на Смирнскую кафедру. Когда совершалось посвящение святого Поликарпа в епископы, Ему явился Господь Иисус Христос. Святитель Поликарп с апостольской ревностью руководил своей паствой. Пользовался он большой любовью и среди священства. С большой теплотой относился к нему святой Игнатий Богоносец. Отправляясь в Рим, где его ждала казнь, он был растерзан дикими зверями. Он писал святому Поликарпу, как корм чем нужны ветры и обуреваемому пристань, так настоящему времени нужен ты для того, чтобы достигнуть Бога. На римский престол вступил император Марк Аврелий, правивший со 161 по 180 год. На христиан было воздвигнуто одно из жесточайших гонений – Язычники требовали, чтобы судья искал святого Поликарпа, отца всех христиан и совратителя всей Азии. В это время святитель Поликарп по настоящей просьбе святой паствы пребывал на небольшом селении недалеко от Смирны. Когда воины пришли за ним, святой Поликарп вышел навстречу и велел их накормить, а сам в это время стал молиться, готовясь к мученическому подвигу. Его страдания и смерть описаны в послании христиан с Мирнской церкви к другим церквам, одном из самых древних памятников христианской письменности. Будучи приведен на суд, святитель Поликарп твердо исповедал свою веру во Христа и был приговорен к сожжению. Палачи хотели прибить его к столбу, но он спокойно им сказал, что не сойдет с костра, и его только связали веревкой. Пламя окружило святого, но не коснулось его, сомкнувшись в воздухе над его головой. Видя, что огонь не вредит ему, толпа язычников и иудеев стала требовать, чтобы он был убит мечом. Когда святому Поликарпу нанесли рану, из нее вытекло так много крови, что она погасила пламя. Тело священно-мученика Поликарпа сожгли. Смирнские христиане с благоговением собрали его честные остатки, славя чтя его память. Сохранился рассказ о святом Поликарпе его ученика, святого Иринея Леонского, который приводит Евсевий в церковной истории. «Я был очень молод. Когда видел тебя в Малой Азии у Поликарпа, обращается святой Ириней к своему другу Флорину». «Я мог бы теперь указать место, где сидел блаженный Поликарп и беседовал. Мог бы изобразить его походку, образ его жизни, внешний вид, его беседы к народу, его дружеское обращение с Иоанном, как он сам рассказывал и с прочими самовидцами Господа, то, как он припоминал слово их и пересказывал, что слышал от них о Господе, его учении и чудесах». По милости Божьей ко мне я и тогда еще внимательно слушал Поликарпа и записывал слова его не на доске, но в глубине моего сердца. Итак, могу засвидетельствовать перед Богом, что если бы этот блаженный и апостольный старец услышал что-нибудь подобное твоему заблуждению, то он тотчас заградил бы слух твой и изъявил бы негодование свое обычную поговоркою. «Боже благий!» «До какого времени ты допустил меня дожить?» При жизни святитель написал несколько посланий к пастве и писем к разным лицам. До нашего времени дошло его послание к филиппийцам, которое, по сообщению блаженного Иеронима, читалось в малоазиатских церквах за богослужением. Оно было написано святителям в ответ на просьбу филиппийцев прислать им сохранившееся у святителя поликарпа письма священномученика Игнатия Богоносца. Житие блаженной матроны Московской Никоновой. Родилась блаженная матрона Матрона Димитриевна Никонова в 1881 году в селе Себина Епифанского уезда ныне Кимовского района, Тульской губернии. Село это расположено километрах в двадцати от знаменитого Куликова поля. Родители ее, Дмитрий и Наталья, крестьяне, были людьми благочестивыми, честно трудились, жили бедно. В семье было четверо детей. Двое братьев, Иван и Михаил, и две сестры, Мария и Матрона. Матрона была младшей. Когда она родилась, родители ее были уже не молоды. Мать Матрона решила отдать будущего ребенка в приют князя Галицина в соседнее село Бучалки, но увидела вещий сон. Еще не родившаяся дочь явилась Наталье во сне в виде белой птицы с человеческим лицом и закрытыми глазами и села ей на правую руку. Приняв сон за знамение, богобоязненная женщина отказалась от мысли отдать ребенка в приют. Дочь родилась слепой, но мать любила свое дитя несчастное. При крещении девочка была названа Матроной в честь преподобной Матроны Константинопольской, греческой подвижницы V века, память которой празднуется 9 по старому стилю 22 ноября. Рассказывают о внешнем телесном знаке Бога избранности младенца. На груди девочки была выпуклость в форме креста, нерукотворный нательный крестик. Позже, когда ей было уже лет шесть, мать как-то стала ругать ее. «Зачем ты крестик с себя снимаешь?» «Мамочка, у меня свой крестик на груди», — отвечала девочка. «Милая дочка», — опомнилась Наталья. «Прости меня, а я-то все тебя ругаю». Подруга Натальи позже рассказывала, что когда Матрона была еще младенцем, мать жаловалась, что мне делать. Девка грудь не берет, в среду и пятницу, спит в эти дни сутками, разбудить ее невозможно. Матрона была не просто слепая, у нее совсем не было глаз. Глазные впадины закрылись плотно сомкнутыми веками, как у той белой птицы, что видела ее мать во сне. Но Господь дал ей духовное зрение. Еще в младенчестве по ночам, когда родители спали, она пробиралась в святой угол, каким-то непостижимым образом снимала с полки иконы, клала их на стол и в ночной тишине играла с ними. Матронушку часто дразнили дети, даже издевались над нею. Девочки стигали крапивой, зная, что она не увидит, кто именно ее обижает. Они сажали ее в яму, и с любопытством наблюдали, как она на ощупь выбиралась оттуда и брела домой. Поэтому она рано перестала играть с детьми и почти всегда сидела дома. С 7-8-летнего возраста у Матронушки открылся дар предсказания и исцеления больных. Дом Никоновых находился поблизости от церкви Успения Божьей Матери. Храм красивый, один на 7-8 окрестных деревень. Родители Матроны отличались глубоким благочестием и любили вместе бывать на богослужениях. Матронушка буквально выросла в храме, ходила на службы сначала с матерью, потом одна, при всякой возможности. Не зная где дочка, мать обычно находила ее в церкви, у нее было свое привычное место. Слева, за входной дверью, у западной стены, где она неподвижно стояла во время службы. Она хорошо знала церковные песнопения и часто подпевала певчим. Видимо, еще в детстве Матрона стяжала дар непрестанной молитвы. Когда мать Желея ее говорила Матронушке «Дитя-то мое несчастное», она удивлялась. «Я-то несчастная. У тебя Ваня несчастный да Миша». Она понимала, что ей дано от Бога гораздо больше, чем другим. Родители Матроны любили ходить в храм вместе. Однажды в праздник мать Матроны одевается и зовет с собой мужа. Но он отказался и не пошел. Дома он читал молитвы, пел. Матрона тоже была дома. Мать же, находясь в храме, всю думала о своем муже. Вот не пошел. И все волновалось. Литургия закончилась. Наталья пришла домой, а Матрона ей говорит. «Ты, мама, в храме не была». «Как не была?» «Я только что пришла, и вот раздеваюсь». А девочка замечает, «Вот отец был в храме, а тебя там не было». Духовным зрением она видела, что мать находилась в храме только телесно. Как-то осенью Матронушка сидела на заваленке. Мать ей говорит, «Что же ты сидишь? Холодно, иди в избу». Матрона отвечает, «Мне дома сидеть нельзя, огонь мне подставляют, вилами колят». Мать недоумевает, там нет никого а Матрона ей объясняет, «Ты же, мама, не понимаешь, сатана меня искушает». Ксения Ивановна Сифарова, родственница брата Блаженной Матроны, рассказывала, как однажды Матрона сказала матери, «Я сейчас уйду, а завтра будет пожар, но ты не сгоришь». И действительно, утром начался пожар, чуть ли не вся деревня сгорела, затем ветер перекинул огонь на другую сторону деревни, и дом матери остался цел. В отрочестве ей представилась возможность попутешествовать. Дочь местного помещика, благочестивая и добрая девица Лидия Янькова, брала Матрону с собой в паломничество, в Киево-Печерскую лавру, Троице-Сергиеву лавру, в Петербург, другие города и святые места России. До нас дошло предание о встрече Матронушки со святым праведным Иоанном Кронштадтским, который по окончании службы в Андреевском соборе Кронштадта попросил народ расступиться перед подходящей к солье 14-летней Матроной и во всеуслышание сказал «Матронушка, иди, иди! Вот идет моя смена, восьмой стол России». Значение этих слов матушка никому не объяснила, но ее близкие догадывались, что отец Иоанн провидел особое служение Матронушке России и русскому народу во времена гонений на церковь. Прошло немного времени, и на 17-м году Матрона лишилась возможности ходить. У нее внезапно отнялись ноги, сама матушка указывала на духовную причину болезни. Она шла по храму после причастия и знала, что к ней подойдет женщина, которая отнимет у нее способность ходить. Так и случилось. Я не избегала этого. Такова была воля богини. Такова была воля Божия. До конца дней своих она была сидячей, и сидение ее в разных домах и квартирах, где она находила приют, продолжалось еще пятьдесят лет. Она никогда не роптала из-за своего недуга. А смиренно несла этот тяжкий крест, данный ей от Бога. Помещику из их села Себино Янькову Матрона посоветовала перед революцией все продать и уехать за границу. Если бы он послушал блаженную, то не видел бы разграбления своего имения и избежал ранней преждевременной смерти, а дочь его скитаний. Одна сельчанка Матроны Евгения Ивановна Колочкова рассказывала, что перед самой революцией одна барыня купила дом в Себино. Пришла к Матроне и говорит, «Я хочу строить колокольню. Что ты задумала делать, то не сбудется», — отвечала Матрона. Барыня удивилась, «Как же не сбудется, когда все у меня есть и деньги, и материалы?» Так ничего с постройкой колокольни и не вышло. На протяжении всей жизни блаженную Матрону окружали иконы. В комнате, где она прожила впоследствии очень долго, было целых три красных угла, а в них иконы сверху донизу, с горящими перед ними лампадами. Одна женщина, работавшая в храме ризаположения в Москве, часто ходила к Матроне и вспоминала потом, как та ей говорила, «Я в вашей церкви все иконы знаю, какая где стоит». Удивляло людей и то, что Матрона имела и обычное, как и у зрячих зрения, представление о погружающем мире. На сочувственное обращение близкого к ней человека, Зинаиды Владимировны Ждановой, «Жаль, матушка, что вы не видите красоту мира», она как-то ответила, «Мне Бог однажды открыл глаза и показал мир и творение свое. И солнышко видела, и траву на земле». И все, что на земле красоту земную, горы, реки, травку зеленую, цветы, птичек. Много людей приходило к матроне со своими болезнями и скорбями. Имея представительство пред Богом, она помогала многим. А. Ф. Выборного, отца, который крестили вместе с Матроной, рассказывает подробности одного из таких исцелений. Мать моя родом из села устья, и там у нее был брат. Однажды встает он, ни руки, ни ноги не двигаются, сделались как плети. А он в целительные способности матроны не верил. За мамой в село Себино поехала дочь брата. Крестная, пойдем скорее, с отцом плохо. Сделался как глупый, руки опустил, глаза не смотрят, язык еле шевелится. Тогда моя мать запрягла лошадь и они с отцом поехали в Устье. Приехали к брату, а он на маму посмотрел и еле выговорил сестра. Собрала она брата и привезла к нам в деревню, оставила его дома, а сама пошла к матрюше спросить, можно ли его привести. Приходит, а матрюша ей говорит, «Ну что говорил твой брат? Что я ничего не могу, а сам сделался как плеть». А она его еще не видела, потом сказала, «Веди его ко мне, помогу». Почитала над ним молитвы, дала ему воды, и на него напал сон. Он уснул, как убитый, а утром встал совсем здоровый. «Благодари сестру, ее вера тебя исцелила», — только и сказала Матрона брату. Помощь, которую подавала Матрона болящим, не только не имела ничего общего с заговорами, ворожбой, так называемым народным целительством, экстрасенсорикой, магией и прочими колдовскими действиями, при совершении которых Целитель входит в связь с темной силой, но имела принципиально отличную христианскую природу. Именно поэтому праведную Матрону так ненавидели колдуны и различные оккультисты, о чем свидетельствуют люди, близко знавшие ее в московский период жизни. Прежде всего Матрона молилась за людей. Будучи угодницей Божией, богато наделенная свыше духовными дарами, она и спрашивала у Господа чудесную помощь недугующим. История православной церкви знает много примеров, когда не только священнослужители или монахи-аскеты, но и жившие в миру праведники молитвой врачевали нуждающихся в помощи. Матрона читала молитвы над водой и давала ее приходившим к ней. Пившие воду и окроплявшиеся ею избавлялись от различных напастей. Содержание этих молитв неизвестно, но, конечно, тут не могло быть и речи об освящении воды по установленному церковью чину, на что имеют каноническое право лишь священнослужители. Но также известно, что благодатными целительными свойствами обладают не только святая вода но и вода некоторых водоемов, источников, колодцев, ознаменованных пребыванием и молитвенной жизнью близних святых людей, явлением чудотворных икон. Краткое житие преподобного поликарпа Брянского, Игумина Как предполагают в миру, был князем Петром Ивановичем Борятинским, потомком святого Михаила, князя Черниговского. Время жизни его относят к концу XVI века. Князь неоднократно назначался воеводой в различные города, но потом оставил мир, удалился в Брянск и принял постриг с именем Поликарп. Преподобный на свои средства устроил обитель преображения Господня и проводил в ней строгую подвижническую жизнь. Святой Поликарп был первым настоятелем этой обители. Там он искончался в 1620 или 1621 году и был погребен.